Друзья мои, на съемках у Тарантино вас заметили дующими в какие-то странные металлические трубки. Говорят, что это какие-то флейты, музыкальные инструменты. Расскажите о них. Блин, нас спалили. Слушайте, но все только говорят, что вы играете на флейтах. Я на Камыле играю. Я на Уадензе. Но у меня вообще карачаевский СМСГ. That... Что это за инструменты? Это же какие-то флейты традиционные, так? Это же все с западного Кавказа наши флейты, да? Да, это настоящие кавказские флейты. Я полагаю, вы знаете, где находится Кавказ, и в его западной части у всех народов есть свои традиционные флейты. Да, это малоизвестный факт даже на самом Кавказе, чего уж про Соединенные штаты Говорить. Осетинский Уаденз исчез практически, но его восстановили. Но Камыль вообще не умирал. Это все открытые флейты. А правда ли то, что у Камыля звукоизлечение с участием зубов, а у Уаденза только губы участвуют? Абсолютная правда. Абсолютно. Только губы, никаких зубов. Но на Камыле можно играть как на Уадензе, и наоборот. И как вы учитесь У меня играть? У меня звукоизлечению Тарантино, конечно, Тарантино любимый, научил, а я регулярные занятия в Zoom, в Zoom предпочитаю. Mm -hmm. Что серьезно? Раз в неделю мы занимаемся онлайн с Антоном Платоновым. <связь> Круто, <связь> я, пожалуй, тоже к нему обращусь.